Фу. Короче говоря... Лучший друг. При поддержке группы Wine Video. Сегодня я наконец-то переехал на новую квартиру. Первым делом решил похвастаться друзьям. Скинул в наш чат пару фоток и видео. Все сказали, что я молодец, но больше всех интересовался Миша. Спрашивал за цену, расположение, спрашивал даже за такие мелочи, как стиралка и кондиционер. Вот сразу видно настоящего друга. Когда я все рассказал, тут же скинул фоточку с видами с балкона своей девушке. Пригласил скромно отметить на Все шло чудесно. Меня набрал Миша еще раз. Переспросил, как у меня работает стиралка. Я не понял. Потом он сказал, что уже подъезжает с вещами ко мне. Ему негде постираться. Я начал возмущаться. Какая стиралка? Ко мне едет девушка. Миша сказал, что он уже под парадный Меня набрала Настя. Сказала, что тоже под парадный Я сказал, вот мудак. Настя не поняла. Но догадалась, что мудак явно не она. Я их встретил. Настя спросила, как мы будем отмечать. Вместе с Мишей я пояснил ситуацию. Сказал, что Миша закинет вещи в стирку и уйдет. Все вроде устаканилось. Миша пошел в ванную разбираться с машинкой. Мы тем временем заказали суши и уже открыли вино. Настя сказала, что квартира маленькая, но уютная. Настроение поднималось. Миша позвал меня в ванную. Я подошел. Миша спросил, в какое полотенце можно замотаться, потому что он как-то не подумал и забросил в стирку и те штаны, что были на нем. Я сказал, что было он завязывал с шутками и валил уже из квартиры но этот дурачок реально стоял в труселях я попытался пояснить ему насколько он тупой но слова подбирать было трудно дал ему полотенце хотел еще дать по голове но сдержался сказал ему сидеть в ванной до конца стирки и не вылазить полный позор мы с настей продолжили вечер как ни в чем не бывал но потом она начала интересоваться почему миша так долго не выходит я не знал что сказать и сказал все как есть настя засмеялась когда успокоилась сказала что нужно позвать мишу к нам с каждым может такое случиться я позвал мишу и сказал что он должен насти памятник за адекватность и понимание мы даже поделились с ним вином когда стирка закончилась я сказал ему побыстрее валить домой Он быстро собрал манатки И я почти выдворил его из квартиры Но Миша сказал, что у него есть последний тост За Настю, которая все понимает Отказать было некультурно И этот рукожоп облил Настю вином Она сказала, что теперь ее очередь стирать вещи И походу она сегодня останется здесь Миша шепнул мне на ухо «Не благодари» и свалил Короче говоря, лучший друг Друзья, всем привет! Если в этом ролике вы узнали себя и своего друга, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также пишите об этом в комментариях. Всем спасибо, пока!